Всем привет! Это «Универ и в студии Верниковская Алина. Сегодня я расскажу вам самые актуальные новости из жизни нашего университета. В Свияжске открылся музей археологии дерева. В КФУ проходит форум «Время кино». Как проходит подготовка к ночи науки? В Свияжске открылся музей археологии дерева. Открытие произошло в рамках форума «ЮНЕСКО» а Свиярск входит в список всемирного наследия. Подобных музеев нет на территории России, а во всем мире было их всего два. В открытии музея принял участие государственный советник Республики Татарстан, специальный посланник ЮНЕСКО Ментимир Шамиев. Институт международных отношений Казанского федерального университета является одним из основных инициаторов и создателей музея. Подробнее ролика КФУ мы расскажем в нашем сюжете.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 виртуальные технологии, которые позволяют объединить прошлое, настоящее и будущее. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Казанском федеральном университете в рамках форума «Время. Кино» представили мне конкурсную программу. Гостем встречи стал киновед, программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов. Подробности далее. В Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета 6 сентября состоялась дискуссия «Generation P» – пиар, продвижение, провокация. Мероприятие состоялось в рамках шестого ежегодного образовательного форума «Время кино» и проходит параллельно с 10-м международным молодежным кинофестивалем. Фестиваль позиционирует себя как международный, поэтому там фильмы не только российские, не только татарские, вот, но и самых разных регионов, и самых разных стран, и вот в наших в списке премий, во всяком случае, представлены страны от США до Ирана. Центральным событием форума в Шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ стала дискуссия Generation P, пиар, продвижение, провокация. Основной темой стала нецензурная лексика и другие выразительные средства киноязыка. На данный момент бренд на экране – это один из самых радикальных и спорных приемов. Авторы они сами понимают, там, для кого и как они создают фильмы. Порой бранные слова в кинематографе могут сделать акцент на важности цены или в целом ставящейся в фильме проблемы. Использование мата может помочь автору подчеркнуть темные стороны жизни, выделить беспросветность, ужас и трагизм бытия. Если это художественно опасно, это должно быть. Вот. И, соответственно, должны быть какие-то возрастные ограничения. И что касается полных запретов на такого рода вещи, они никогда не бывают эффективными. Стоит отметить, что фильмы, в которых художественная правда требует определенной лексики, будут появляться. И они будут становиться художественными событиями, в том числе будут представлять российское кино на фестивалях. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Ленард Литьяров, Универньюз. В Униксе состоялось общелицейское родительское собрание. Повестка дня включила в себя большое количество вопросов. Основные из них коснулись плана реализации образовательной программы и программы развития лицея в новом учебном году. Также были награждены отличившиеся ученики лицея. Для чего проводятся подобные встречи, сколько раз в год они будут повторяться и какие вопросы будут подняты на обсуждение, расскажет Аделя Шамилова.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 Казанский университет готовится к проведению очередной ночи науки. Убедиться, что наука это весело, гости смогут участвовать в интерактивных деловых играх, викторинах, научных опытах, выставках новейших научных разработок. Что еще интересного ожидает участников и гостей в ближайшей ночи, расскажет Адель Шемилова. 2018 год объявлен в Татарстане и в Казанском федеральном университете годом Льва Толстого. По случаю 190-летнего юбилея великого писателя Льва Толстого и 275-летнего юбилея государственного деятеля и поэта Гавриила Державина в КФУ пройдет серия научно-популярного проекта про науку в КФУ под названием «Ночь в императорском». Девятая серия научно-популярного проекта про науку» называется «Ночь в императорском». Она посвящена юбилею Льва Николаевича Толстого. Пройдет она 12 сентября в главном здании КФУ. В программе проекта также заявлены традиционные умные развлечения для детей и взрослых, игры, экскурсии, мастер-классы, квесты. Преподаватели Казанского федерального университета, выступая с лекциями, ответят на вопросы, почему Льву Толстову не дали Нобелевскую премию, как отдыхал писатель в молодости, каких принципов придерживался Державин и какие из экранизаций произведений Льва Толстого считаются эталонными. Там будет, как всегда, лекторий с нашими преподавателями. В этот раз у нас выступает приглашенный спикер. Это потомок Толстого Андрей Сергеевич Кочубей. Он также выступит с лекцией. Также у нас будут разные интерактивы, мастер-классы, игры, квесты, викторины. И для взрослых, и для детей, и для студентов, конечно же. И пройдут также. Игры будут с разными розыгрышами. Для всех желающих провести ночь в Императорском – вход свободный. Аделья Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ -Ньюс. На этом все. Следи за нами в социальных сетях и не пропускай наши выпуски. До встречи на Универ ТВ.